друзья всем привет в общем не удержался не удержался вот любопытство просто капец какое как же устроен реверс вот здесь вот в этой в этом редукторе поснимал я крайние вот штуки в общем что хочу сказать Вот отключу флянец в одну сторону да это шестерня крутится якобы на меня это шестерня крутится от меня, то есть они, валы вращаются в разную сторону, Ну, когда переключаешь реверс, они меняют направление. Непонятно для меня, как там все устроено, мне интересно. И соответственно, кому интересно, смотрите видос до конца, сейчас вот это все дело раскрутим и посмотрим. В общем, снял отсюда вот эти вот штуки. Они сидят на герметике. По кругу герметик такой плотный. Конечно, разогреть бы. По большому счету. Не хочется мне резак тащить вот сюда. В общем, с этой стороны шестерня и вал. Тут размер, конечно, капец. Примерно, на ну, скидку, где-то 25 вал. Или даже 28 -й. шестерня. Но похоже. похожа как сателлит в редукторе такого же, примерно, большой, да, куда полуоси вставляются якобы такого, примерно, размера, примерно. Вот. Это с этой стороны он стоит в сторону блина, а с другой стороны он стоит сверху, поэтому они и вращаются навстречу друг другу. Вот. На герметике, конечно, сидит здорово, еле-еле по отрывам. Там изубила лежат, и воздодеры, Ну кое-как расколол. Сейчас с этим тоже придется помучиться, потому что тут слишком близко все это дело находится друг к другу. Но я думаю, сейчас раскалю. Здесь вот эти вот, как оно называется, штампы, да, они вот здесь тоже просверлены, вот они становятся, якобы для центровки, так понимаю. Также точно и здесь держится все только на болтах и на герметике. Вот как-то так. Все. Раскручиваю, пытаюсь вскрыть. Итак, разобрал я, даже снял одну половинку. Блин, это было непросто, я вам скажу. Туда воздадеры разодрал, все-таки. Герметика здесь прилично заложена. Смазка тоже есть, смазка еще работать и работать с маски в общем как устроен реверс да вот он в рычаг. и смотрите видите он переводит здесь между фланцами вот этими не фланцами а этими шестернями ходит такая муфта что ли да видать она тоже на шлицах вот здесь на валу а снизу ну конечно не видно такая вот и ключалка которая втыкает ее туда-сюда здесь это дело имеет форму шестигранника вот она туда заходит там тоже видно шестигранники и да шестигранники и вот так вот она переводит вращение то есть вот она вращается сейчас на этой шестерне стоит реверс переводится да Надо попасть и меняет вращение на валы вот как-то так конечно здесь все мощно добротно если даже использовать в качестве моста я думаю блокируемого моста да, с заваркой будем так говорить то довольно таки здесь зубы неплохие можно попробовать конечно все это дело и она подпружиненная там пружина вот видите она не попадает но рычаг подвинуть можно то есть он идет в напряг вот так подержим да и когда это дело все становится да попадает оно автоматом также и здесь, если вот не попало, оно там подпружиненное, начинает вращаться и само там заходит. Подшипники здесь, не знаю, похожи на 205, похожие. Везде стоят здесь подшипники, там подшипники. Здесь подшипники. Все на подшипниках. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять подшипников. Вот, как-то так. Ладно. Посмотрели. И примерно представили, как это все дело тут работает. Более-менее стало понятно. теперь сейчас это все дело скручу даме на место и до лучших времен если никто не купит там уже разберемся куда это дело применить как-то так вот такой коротенький видосик в общем собрал сюда кучи как было поставил их также вверх не стал я там разворачивать их, потому что герметик надо было очищать. А так вот он сейчас стал на свое место. А где оторвался, там и стал. Все. Реверс также работает. Видно, да? И там он подпружиненный, то есть если вот вот так вот нажать, да, и начать вращать, он туда сам защелкивается. То я думаю, можно как-то на ходу переобуваться по-резкому. Как-то так. Та елки-палки неудобно. Раз на место. Да, они там вращение, когда идет машина, разбрасывает. А потом клац перевел. И она уже разбрасывает другую сторону. По-быстренькому. Поэтому. Вот тут вот такие вот валы стоят и вот такие шестерни. Все, потом буду им заниматься. Повторюсь, если никто не купит. <смех> Как-то так.